душа просят чего-то поактивнее городских прогулок на помощь приходят походы и их водные братья сплавы после популярности в советские времена сплавы снова набирают обороты ими увлекаются все больше людей вот и я решил попробовать поход по реке на надувной байдарке думаю если я бы посмотрел это видео которое я сегодня вам покажу все прошло бы проще опыт сын ошибок трудных. Для всех, кто собирается на сплав, наше сегодняшнее видео. Друзья мои, значит, что мы имеем? Меня высадили с лодкой, оборудованием, насосом, собственно говоря, и веслами. Здесь метров, наверное, 500, а может километр, плотина, которая истинское водохранилище отделяет от э, реки Истра. Река небольшая, неглубокая, мелкая. Вот, собственно говоря, день высадили. Здесь тьма всяких насекомых. Не так страшны комары, сколько страшны <свы> оводы и всякие мухи. Летают, потому что меня просто облепили. Видите, я в поле. И вот так вот через поле мне сейчас придется подобраться к воде. Каких-то других доступов к воде я не увидел. Мы здесь катались, наверное, полчаса ничего такого тут нет. В общем, через поле туда я буду погружаться. Но сейчас нужно все это дело разобрать, собрать. Видите, я вырядился, уже жара. 27, наверное. Вот, я оделся в обмундирование, потому что насекомые, конечно, бомбят. И обшикался пшикался весь э, всевозможными аэрозолями. Погнали быстро собираться надо на воду, как можно скорее. меня всего, получается, дно накачивается и а, два борта потом ставится две сидушки я наверно поставлю одну я же один правильно насос кстати удобный что он качает и на толчок и на обратно на подъем или с агентом если вы начинающий путешественник посмотрите туры от профессионалов они начинаются от 5000 рублей за два дня и организуются везде где есть вода можно и начать с коротких прогулок Например, если вы живете в Петербурге, попробуйте проплыть по городским каналам, прежде чем выходить на большую воду, что обычно включают операторы в стоимость. Собственно, плав средства и жилеты, каски, весла. Еду и напитки, само собой, фуршет вам не устроят. Инструктора. Аптечку. Опционально: трансфер, заброску, палатки и сопутствующие удобства типа переносной бани, если едете куда-нибудь подальше, да подольше. Это, как вы уже поняли, путешествие мое началось с того, что я ушел под воду. Лодка мне перевернулась. Самостоятельно запланировать заплыв можно, если вы или ваш близкий друг уже опытный турист. Знает маршруты, тонкости, умеете справляться с трудностями на воде и мастерски разогреваете тушенку. И как бы странно это ни звучало но самое главное это убедиться в том что будет комфортно с вашими попутчиками вы будете бок о бок 24 на 7 и чтобы все не закончилось сражением на веслах и криками да чтобы я с тобой еще хоть куда-то внимательно продумайте состав команды Готовка к сплаву. Если мы говорим о сплаве на спокойной воде, особых физрекордов от вас никто не ждет. Готовы нести нелегкий рюкзак и грести в спокойном темпе, вы подходите. Если поедете с оператором или агентом, группа всяко сформируется с учетом опыта участников для первого раза не берите маршрут более пяти дней и учитывайте что проходить придется до 15 километров за день конечно лучшее время для похода лето особенно если вы не завзятый бородатый походник ночевка в палатке осенью или весной может заставить вас тосковать по теплому одеялку и удобному матрасу плюс дожди и заморозки для горожанина привыкшего прятаться в кофейне со стаканчиком матча могут быть экстремальными условиями Я под мостом буду проплывать второй раз, вот за два часа, это второй мост у меня, здесь немножко сужается русло и сразу же ускоряется поток, но не сильно, то есть абсолютно спокойненько, не чуток, чуток. Там пороки даже какие-то будут. Конечно же, ребята, во всех этих приключениях, путешествиях не надо забывать о таких мелочах, как вода. Даже часто бывает, собираешься, собираешься куда-то, раз приехал, а потом... Блин, я же воду не взял. И чаще всего сплавляются в России. Если кратко, везде, где есть вода. Если вы долго пытаетесь выбрать место для первого сплава, начать стоит в своем же регионе, где вам привычен... Климат. да и на дорогу не потратитесь если уже втянулись вот вам мой список маршрутов средняя полоса россии московская тверская калужская и тульская область реки тверца клязьма угра и я собственно говоря плавал и по москве реке; карелия там бесчисленное количество мест как рек так и озер урал реки белая юрюзань краснодарский край река Лаба. Федерация спортивного туризма России разработала специальную методику маршрутов, по которой все они делятся на 6 категорий по протяженности, сложности и силе препятствий. Если будете искать маршрут сами, на форумах, телеграм-каналах, ЖЖ или ФБ, увидите, что туристы и опытные походники часто помечают свои заметки о местах маршрутах соответствующей категории сложности. Какую выбрать байдарку? Самый надежный вариант – каркасная разборная. Отлично держит курсы и сопротивляется ветру, легко разбирается, удобно сидеть, много места. И для ног, и для вещей. Есть и на одного, и на два, и на три человека. Лучше и крепче металлический каркас. Его, как правило, делают не тяжелым. И ПВХ-оболочка. Есть и каркасно-надувные варианты. Минус слабоманевренная Надунные байдарки это как раз таки мой случай прочные и практичные безопасные для новичков если не забудете конечно к ним насос у меня двухместный вариант около 15 килограмм веса три с половиной метра в длину монолитные пластиковые байдарки это чак норис в мире сплавов они выдержат удары даже на бурных потоках но новички в них ходить не смогут нужны опыт и сноровка. Для сработавшейся команды с равным уровнем подготовки подойдут катамараны или рафты, покрафты. Тут уже у каждого будет своя роль и одновременно нужно будет синхронно грести, иначе будете ритмично и романтично кружиться на одном месте. Если вы в Москве и у вас нет своего плавсредства, вот вам список хороших прокатов. Рентмания, прокат байдарок. Прокат байдарки RUS. Походники. Не забудьте взять с собой ремонтный набор, прочные нитки и толстые иглы, армированный алюминиевый скотч, клей и обезжириватель, ножницы и запасные детали согласно конструкции вашего плавсредства, клапаны, муфты и так далее. Друзья, я здесь решил сделать небольшую остановку. Здесь такой песчаный пляж для того чтобы а, ножками по песочку походить окунуться здесь кстати очень чистая вода очень красиво просто бомба окунаюсь снял я уже свои лосинки а я за мостом второй раз сел на мель кто-то может сказать айгор не умеешь плавать ну я вам честно скажу что я пытаюсь и камеру может, снимать, смотреть, чтобы она снимала. видите, она ж падает постоянно. я вот ее вот так вот туда-сюда дергаю, трачу время чтобы камеру вот это все делать. и еще надо как-то грибстить вообще сам сплав можно разделить на несколько этапов и к каждому нужно относиться серьезно заброска вы доезжаете до места старта на машине поезде автобусе стапель собираете байдарку и загружаете в нее пожитки. сам сплав с ночевками на берегу конечно же антистапель логично из названия это разборка всего и вся выброска доставка вашего героического тела домой в теплую кроватку и горячую ванну в идеале Помимо планируемой выброски, стоит продумать и запасной вариант остановки выхода, окончания маршрута. Например, если кто-то из команды заболеет, получит травму или, если, повредится снаряжение, это очень советую продумать для маршрутов дольше 3-4 дней. Привет, здесь санаторий какой-то? А, гостиница, да? А что за гостиница? Ты не знаешь, ты не знаешь, какой гостинице. <смех> интересно. Ребята, интересно, но девочка не знала, в какой гостинице она находится. Мне Интересно, вы всегда знаете, в какой гостинице вы находитесь? Может, конечно, у нее много было гостиниц за последнее время? Капировка для сплава. Пожалуй, один из самых важных моментов. Каски и спасательные жилеты. Жилеты могут быть пенными и надувными. Последние компактнее лучше держатся на воде, но грести в них труднее. Внимательнее выбирайте размер. Девушки это не тот случай, когда, ну, я немного похудею и будет как раз. Герметичные мешки. Обычно советуют для сложных походов, но и новичкам с ними будет спокойнее. Лучше взять несколько поменьше, 20-35 литров, чем пару больших, 80-литровых так сможете их удобно рассовать по разным уголкам да и вещи находить удобнее рюкзак объем 100 120 литров на человека 15-30 килограмм веса в наполненном виде обязательно при покупке проверяйте крепость фурнитуры пояса клапаны молнии завязки лямки хорошо если отделений карманов много так можно оптимально рассовать кучу полезной мелочи чтобы быстро ее доставать что по одежде и обуви Главная практичность не маркость прочность и способность быстро высыхать в идеале за ночь мокрые попы не любят все минимальная комплектация один набор для сплава один сухой для берега минимум на каждую дополнительную неделю похода плюсуйте по сухому комплекту помните что практичнее всего одеваться слоями по принципу капустки мокрый набор сплавной футболка шорты или брюки в идеале из неопрена слабо промокает а если уж промок то нагревает воду до температуры тела светлый головной убор и шарф бандана на шею верхняя одежда от ветра ветровка штормовка в идеале мембранная термобелье купальник перчатки чтобы не натереть руки веслами до кровавых мозолей да да и еще раз да ботинки из неопрена не сандали с неопреновыми носками на лето сухой набор Термобелье длинные штаны. В идеале с карманами типа карга. Можно штаны, шорты, забавно, но практично. Футболка. Носки желательно высокие. Стоит взять отдельные теплые носки для сна, особенно актуально для девушек. Теплая толстовка, кофта, свитер. В идеале на молнии, не глухой полувер. Пригодится и дождевик. Крепкий, с рукавами капюшоном и завязками на шее будет в самый раз дождевик за 100 рублей а пластиковый пакетик выживет на сплаве минуты 2 3 непромокаемая обувь если цены в спортивных магазинах повернут вас в прединфарктное состояние перед сплавом всегда можно найти альтернативу как минимум авито как хороший вариант магазины типа военторга или все для рыбалки то же самое практичное и подешевле ну или отправляйтесь в декатлон В всякий случай надел на камеру микрофон, потому что периодами дует ветер, чтобы звук был нормальный. Плывешь, там птички везде чирикают. Прикольно очень. Спокойствие просто безумное. Но, кстати, здесь где-то вот далеко, недалеко дорога идет. Ну, хотя вот и странно вообще, в принципе, проходит рядом с дорогами. И у меня на пути должен где-то скоро появится новый иерусалимский монастырь ребята вот э, очень важная вещь в любом путешествии особенно летом это э, крем от загара потому что обгореть можно очень легко и быстро на солнце а потом испортить себе другие дни лучше блин не загореть чем обгореть понимаете как любит русский турист делать на море приехать и 30 градусов и так похрен чё там этот крем мне вот а потом э, сметаной мазаться еще чем-нибудь мазаться щиплет все это кожа блин облазит потом ну короче понятно да о чем вот эта штучка и лучше попшикаться потому что она незаметно э, солнце вот даже сейчас я в теньке сейчас да но выплываешь и вот так вот раз 20 выплывешь на солнышко и потом можно подгореть оборудование палатка стоит брать светлую будете меньше греться на солнце непромокаемую комментарии тут излишне и с тамбуром это незаменимая деталь под которую прячут обувь вещи и одежду на случай дождя иначе все добро придется заносить к себе в палатку и спать как принцесса на горошине в груди бархла если едете в компании сообразите вместе тент очень удобно, когда идет дождь, а вы хотите собраться вместе, пообедать и собрать-разобрать лагерь. Топора пила, а также небольшая лопата для разведения и, соответственно, тушения костра. Это не каждому брать с собой. Одного-двух комплектов на компанию обычно достаточно. Походная тренога: таганок или костровой тросик тот же принцип. Спальный мешок. Кокон будет компактнее, а мешок одеяла практичнее, особенно если едете с кем-то и в палатке будете ночевать вместе. Раскрываете оба мешка в одеяло и укутываете с комфортом. На среднюю полосу России советую брать мешок с минимумом температуры в 10 градусов, туристические коврики, пенки. Кариматы толстые более комфортные но и более громоздкие так что выбирайте на свой вкус газовая горелка опционально но полезно никакой мороки с костром особенно если и погода сырая всегда горячая еда и свежий чай и баллоны расходуются не быстро котелки для костра один для еды один для чая самые практичные из нержавейки с крышкой чтобы вода быстрее закипала Индивидуально миска, кружка и ложка. Здесь пластик будет легче по весу, но нержавейку проще отмывать, когда нет мочалки и фейри, средства для рожига и огнива, спички, термомешке чтобы не оцерело. С запасом. А вот нож лучше иметь свой. Он пригодится каждый день и не по разу. Минимум маленький складной стоит иметь в ближайшем кармане, как и флягу для воды. Фонарик тоже должен быть у каждого. А лучше два налобный и обычный. Ручной. Тихая охота. Сплавы часто совмещают с рыбалкой. Поэтому, если тоже хотите попробовать, не забудьте спиннинг. Составной будет удобнее цельного, он легче складывается и занимает меньше места. Кстати, обратите внимание на сайт Федерального агентства по рыболовству. В разных местах в разное время могут быть рыболовные запреты. На определенную рыбу могут быть особые разрешения. Например, в Карелии нет разрешения, значит рыбалка будет незаконной. корабле преодолел отметку в 20 километров и 3 часа 23 минуты я нахожусь на воде обстановка отличная вы знаете я думал будет хуже откровенно потому что я думал что много где придется лодку таскать перетаскивать Потому что река мелкая мне казалось. Ну, на самом деле, не так все страшно. Абсолютно плыть максимально комфортно. Вот. И я, честно говоря, не вижу каких-то преград дальнейших. Я думал, кстати, еще, что будут какие-то завалы. Ну, типа там переваленные деревья, которые будут мешать. Вот, потому что такое случается. Но нет. Нет. Считай, три. Три с половиной часа, 20 километров. Просто умиротворение бешенейшее. Будем считать, что у меня сейчас такой момент релакса. Обеденный перерыв. Кофе, спокойствие вот это. Птички поют. Течение очень спокойное. Напрягаться не надо вообще. Это перед тем, как мне придется включиться и гребсти. Потому что проплыть-то надо немало. Мне еще. И кофе натуральный. Я сам варил. Это не растворимый, а натуральный. Все здесь натурально. Видите? Вот эта штучка, знаете откуда мне? Прикольная, да такая, под кофе. Вот эта штучка у меня из Канады. Я раньше до пандемии постоянно летал. А кто не знает, кто знает только меня по вот этим вот туристическим travel видео. У меня второй канал Smaps, Smaps Education, это как раз вот то, чем я занимаюсь в рабочее время, а не вот это вот все. Раньше я летал постоянно на всякие выставки, зарубежные учебные заведения, и они любители просто задарить какими-нибудь подарочками вот в таком стиле. И, кстати, бывает часто, что вот очень нужные вещи. Вот видите, у меня вот это вот, вот это из Columbia International College, это... Рядом с Торонто, в небольшом городке Гамильтон. Там есть колледж. И вот они мне подарили такую вот штучку. видите как Друзья, кто, кстати, плавает в Москве, Подмосковье, ну или тут в ближайших районах, дайте знать, где есть классные места, красивые. Что посмотреть, где вы плаваете. Я, кстати, две недели назад был в Карелии. И по Карелии там же тоже сплавляются. Ну, я вот в прошлый раз катался на моторной лодке. Выпуск про Карелию, кстати, поставлю вот в описании. И Карелия, ну, у меня, наверное, сейчас одно из самых любимых мест. Я прям там кайфую. Аппетит приходит. Поверьте, на свежем воздухе после дня сплава вы будете готовы съесть что угодно, даже наименее приятного участника похода. И никто там не думает про кето и безглютеновое питание. Все уминают гречку так, что за ушами трещит. Главное, продукты не должны портиться без холодильника и быть достаточно калорийными. Как варианты. Каши. К ним можно взять мед, сгущенку, сухофрукты, орехи. Хлебцы и колбасы сыр лучшие копченые дольше хранятся овощная икра супы в пакетах быстрого приготовления любые крупы гречка рис булгур чечевица овсянка и макароны мясные и рыбные консервы конфеты печенье энергетические протеиновые батончики и конечно не забываем забирать всю упаковку и мусор которые оставите после еды и лагеря сплав плавом а человеком надо оставаться всегда очень пригодятся фильтры и Таблетки для обеззараживания воды. Минут за 15-20 они смогут сделать почти любую воду, пригодной для питья, но лучше все равно еще разок прокипятить, если есть время, конечно. На всякий случай, всем страдающим от повышенной тревожности и по посвящается, советую оформить страховку перед походом, если у вас еще нет, сделать прививку от клещевого энцефалита и собрать аптечку. Аптечный минимум: лекопластырь и бинты, жгуты, обеззараживающие мась отожогов, обезболивающие противовоспалительные, антигистаминные от аллергии, против простуды, от кашля, боли в горле, температуры, жара понижающая, насморка, согревающая мазь для пищеварения и от желудочных расстройств, пинцет для вытаскивания клещей. И будем надеяться, что он вам никогда не пригодится. Конечно, косметика и природа вещи мало совместимые, никто в походе не встает рано поутру чтобы стрелки навести, однако стоит позаботиться о гигиенической помаде и солнцезащитном креме. И приходите собой хороший аэрозоль от насекомых. Желательно даже пару бутылочек. Друзья, ну а я причалил. Значит, 5 часов 40 минут я на воде провел. Естественно, с остановками. Гармин мой показывает, значит, что проплыл я 33 километра. Не знаю, насколько все точно он показал, но в принципе я так прикинул, что то на то и должно получаться. Уже. Время 9 часов вечера, откровенно говоря, всякие насекомые, комары пробивают уже броню мою, поэтому надо вылазить, сейчас за мной приедет машинка и я буду выезжать, вот здесь вот с моста, тут я буду выходить уже.